Успевать, у на раунд. Пока там вот таскать, Чтобы летом там держать продукты. Ну что еще? Гнилушки для дымакура. Дома такие дрова. Гнилые, гнилые таскаем. Ну, для печки дрова. Тут надо макурадиням, таскаем. И <соединяем> А надо. Не... А вот надо. <соединяем> а <вот тут>. надо. <соединяем> а надо. Да <соединяем> а надо. А надо. А надо. А надо. А надо. А надо. А надо. А надо. Lézni chodíte, řeknu nočička, oj dalba dalba genapkil, ty zůrič, ty zůriček kolko a kar dalba niva, ti malta na boh, dalba Долбая, джеда сен, таладуя. Матин джорури чипкел. Матин джаму, буха хаваль джам нерава. Ни е е би джудуя. Та хилчи джам нам джабдай ваше, учу джам Вирай ну вот и все. Это весной, а летом? Ну я еще и за лето рассказала. А за зиму-то вы не рассказали? За осень не рассказали? Осенью. Осенью. Осенью. Долгих-то дег на раунь. Разбегаются. Там дег на раунь. Дежур. Хаваль дег на раунь. работы. А денью, у тухсаниптил. Палатки роди, индийные и Палатки роди, роди, роди, Палатки роди, роди, роди. Палатки роди. Палатки роди. Палатки роди. Палатки Боил Аллатин, аналит из Валтула, дюкали, уже дюкали, и охотят, капканила Алтаву, Алдала Вадя пкал, Рейца и Вагнеров, а потом Вертолёт, и Дакадагнеров, Алдана он продуктал он ну вот так.